Мне бы не сделали медведь, у меня тут есть и тещи, бишкекшар на мэри, и милбик, на фтан, баснасис джин, ну, какой меня и к ним джин, я джин, генерик формат Верно, в Легенде, в Бизнесе, в Техстарии, в Джонни, в Джонни, в Сыздермины начали и крутиться, сыздерги начали расти, сыздермины начали выходить, сыздермины начали выходить, сыздермины начали выходить, сыздермины начали Сиздер, мы делаем, что мы сделали, это татал, гюнют, мы сделали, Сиздер, мы делаем, мы делаем, мы много что откандиды чом-чом мусорные проблемы олдошондо сиздердин Сиздер ошол проблемаларда чаглдары, егер тяжелшилсе мекетердэ иштер быть кешаром мерялся, меня мега тара сидермене мен, дайрман, там бирджил норда гелигенде сидермен чоолган даитам, сидер болгон гой гойлу маслдер, жакс нерслер боса сидерер куб биздин шардактар, билишет, у меня планом, программам, Чине башкача формат, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра проект, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич проекта башкасандра Трампа, нич iatekterden gelgen kampanj nosura granny za ll ocho bitra ALTG dela gatsa geldi USEP er yield ask pant mentioned birch yıldık IITTA giccher what её foetus feфraral Biz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 где чего в мире волду, завода актуальной. дам полигон в сваровшон, что кабинет министров представитель академик смены, что мы Бис мусора первая ватра в быть уважаем, что был в городе Рамблук бездорожной Качан миллион доллар банка акционерных союзов инвесторов. Никакие бирж. Идин оператор вот, оператор для нерасвалочные полигон, мусорный завод то, э, тазалых ты вывоз, бартер, н бир комплексный э, оператор, что чеек термином бездин э, тазалых фирма со чего уйтисет. Но нашун дае чоу цанглыктар вар, шарычун. Бул цанглыктар шарлыктар вот счилдан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 если он владеет миллионов долларов, он без завод окупался, на расчет он без того, чтобы зашкаривал шесть миллионов долларов. Если мы смотрим на эту ткань, мы смотрим на эту ткань, мы смотрим на эту ткань, мы смотрим на эту Шел волк к В 25-м году спецтехника лонгамнес, мусоровозы завод турбай. чанг келет. Чектердин проекты ойнча, тазалық фирмасы менен чоғы един оператор болып иштеп кетшет. Ошол жерде арбиралардың проектын арбир контейнерге датчик койлад. Мусор толық тұранмысу датчик сигнал берет центральный серверге. Ошол жерге келип мусор авастор келіп, чектердин технологиясы менен мусорда ташу алып кетшет. Тап, коза ол. Куйруса, мына вете бір чон проект, мына башу оны сіздер гайтып койуен дедим. Будда гече чечильген маселе. Вчера уврату президента садр норгожаиштун менен чарда менен Бишкек шарна акапугундору вчера президента кабинет министров тим партизат акапугусумбия куч Бишкек шарна чонкунгуль бува тад. Был общественный транспорт. Пробка маселе с Азер. Альберингстер у шо пробка воинчуету кубсро верестер менан дисинуатам. Пробка массалеси в Абдангу и Кетти, это было сделано в Абдангу и не это было сделано в Абдангу и Кетти, в Абдангу и Кетти, это было сделано в Абдангу и Кетти, это было сделано в Абдангу Вошелого иртень кургундю канализации на пропустаем проблема чекпаснде. Вошелер коллектор тарду килота уз. маселени, бирден 3000 миль джумашчургизатором было. 8 В течение 5-7 калчы. Был у он 15 мектеб бир тол Учай дебютюре, тронгим шар, бирай дебютюре, собственно, масса лесидера, транспорт, автобус, но у нас есть дверья, уж у автобус, но у нас есть дверья, уж у нас я работал во дворе. у меня что pests. в брокерских Millionen я работала. мы работаем в 2000 планет abilities, отличным об Исследовании Геоп workshop, coarse 경찰стрural gobierno. в транспорт на биз числе менен финансирования, только международными мини tabs в керек мои единственные детективы из своих товаров. на этом Электробустар, Сидер там Тамбер, Били Пелета Стар, Азиатский банк развития, Европейский банк развития, реконструкция электробустар УСПАР, газомотор на автобустар Бар, Мононджал Пусана, Бесчисполсо, Анданта Шкара, Бездин Шарга, Мин Автобус Бил, Эки Мин Джирма, Вичунчит Джил, Гелип, Удайбурса, Ушел Джил. Общественный транспорт мастер-леси был пробка мастер-леси чечилет толу-гменен. Толу-гменен э, Андан э, тышкары автоус мастер-леси не чечесек был экология ка байланышту. Был смока байланышту, был пробка байланышту. Дегеле шарда вулоткан мастер-леси бара бирвирменен байланышта. Шар везу живой организм. Мен джена айтыпеткен канализация сыву, газ пы... Жил массе проблема, с пробка, массе леса, смог, массе лесе мы на ушундай, массе ленбары, байдам петкенде, жирма төртмес, биринчи марта гелваткан севета ушундан, севет сиздар, тестер, дорожны карталарга Хол um голландичун, мы с виздерге официально Бишкек Мергатара, мэр гатара с виздерге, бүгун айтпойындап чештим. Емби, дегенде Бишкек шарычир мекинчи уландаи иштедик. Биз голдон келисин иштедик. Мэр янын ичини озгун сүйлөр, сиздерин 360 Менда меня, мен бирда выходной, суббота, воскресенье, праздничные каникулы день болгарского мен, бишкек шарда ющусь алты мужкин без выходной, без перерыв еще в этом. Вот сидер еще не сидер доволен. Серьёзно, мир динчимо шо это живопислику. шарда болоткан, кунивалоу, тунивалоу, где э, праздничный гундоро лаво, выходной гундоро лаво, шард мир был выходной месяц, безде усиленный рабочий день, безаргандай торжественный мероприятие улод, масштабом лекет, тер ден визите улпалат, без выходной лар чёгштейвис. А на сиздерин жумшмусдар дошандой, сиздерменен гой умусдарменен нарлашы чоу ищераларда жирувис. Кандаи ищерал олсудары майрам гунболоу, выходной болоу, че ерте болоу, гечь болоу, сиздерменен чоу иште шватаус. Ушлых 160. В Buchanan из-возд sta send route и мidée, конец людей обмен. После этого мы מא 필요iane сослужим. Мы не знаем, что у話 в других направлениях, но как с ними там миссии ideas,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 мы на Кулбеку Семгешбестин коллегиада качты президент натынан, везумдер Натман, Пишкек шарынын мериясына билпы ищет деген ишинерге жакшы деген бағаны береу истеде. Мы на журналисттер берді, уқандар бар, бағаны шын айтып көвен. Себебе, Кыргыстандын внутренний валовый продукцию 933 миллиард сон болса, Пишкек шары ошоны 40% береу 367 67 миллиардов сомову Бишкек шары берет. ВВПа нын доля с Калган 60 проценты, Башка, Джетоблас 20 наш кыршары берет. Многие Бишкек шарын, Бистин Кыргызстаным борборекени. Кандай экономикаль, эко, экономикаль тя кандай ушолга э, ордус парекени деп турат. Екичи тен бир чоң показатель Доходной части доходная налог то миллиард сом доход республики, вот был 47 процентный процент, халган 76 процентим, мы с на, доходные часть 112 миллиардов, мы э, 10% в бюджет. В этом году показатели, мы Кабинет Министерстве процедуры в Кабинет Министерстве, мы 10% в бюджет. В этом году мы Ихтер. Директор. был Выйл выруса. чон бар. Мен. Если. Биз шарыс Ондой Он процент фальтрою бой. Муну жирма процент кэзет кирсиндеги мен маселенгой. Бул биздин дахотныча. Бишкектике. без башка Ар да хоть Польшкеры, Гавидчкеры, источинтертаушкеры. Мен, ошо ни чуну шул, мазелен гойдум, бистен шарда кенгештен депутаттарда колдоватат. Буйруса, жакнда шардан бюджетнга коллалаус, ошо агарата. Буйи ления жумушлаус теген, иш пландарус түжавус. Бирок биз азар Мамлекет баштиндаги бишкек шары толк колдовалатаус. Себе бизге ишени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 Смок маселесы наитаем. Смок маселесы в вот, эту курчу болды Вошел в смок маселесынде, джирма 23 э, кабинет министров к соношкир гиздек. Енг негисклер бар. Вошел көмірменен, юлер ата билетсет. 22 без иш ишпланга гарап, баяк бөлінгкөн финансово байланышту да бұл деген анында газ кау кау кау таруш. 4 тен катернийде біз газ кау кау кау таруыз деген программа орыкен. Жоқ, үшіндай масэле күрчі таруатқаннан кейін, бұйыл барлық жилмекке катернийден барлықтан аны 3-4 керек. экология, Болдарный день солга, без него не было чего-либо. Без мудана был котел дора без алкоголя, Турция была современной котел, абдан КПТС был котел был отопление учерминен, система 100%. что без него не было проблемы без соныш киргиздек, емки жылға, уже атапитный сезон башталғанда, Бишкек шарын территориясына Карага-ченің гөмірін агранчейне кілу. Без егер биз Казахстанның гөмірін ә, зол, нөсті, азырап, калорийнез көрі, көмірді киргизет тұраң болсақ, мына бұл жерде отырған ә, асақалдарда бар екен, сайы зоағында мы на Бишкеке, что он, не член Генпренджак, нам берет золныскоп, Шабркуль дико напекли, таза гомер дапкелели да ге, рабочий часом из то Зато без смок масса бер джирмотс, 40 процент к че маслячечили полад. Меня ушел да и неслирвал. Андант массивтер бар безде, крчети жил массивтин, вы ум кисте джирмек газификация гиганемас. Ушел Массифтин, быйл кыжилга, бис Газпромменен, джетекчисменен, биреки жолу жолу куштым. Укмета тағы жардан беру отат. Да Ошо, онның 5 жил массифығың газификация кергізеуіз. Калғанын 24-25-йылы. Ошо, онда жил массифтерді толуғың менен біз газ таштырыш керек. Ошо, газ керген біздің жил массифтерді да, біздің жарандар, э, газ э, кымбат екен, гөмір Арсанбол полат деп, э, гөмір жағу Бук бис ушел шарда Мерясы Аким Челиктер ушел думаю что кольшуюзгере, барун газ под кольшуюзгере. Меня ушундай смог поинчабир топчараларды горюйс, андан шкара смог поинчабизди наға газа моторны, че электрабустарды гиргизию масселеси олчу бирис ал чечилиотат мен а ушундай сунуштарды гиргизкем биз. Анан гин азартка карап но шарда регион, гелген таксилер техника қуп. Анн техническое состояние с этой нужда талапка, такси, э, да жо, такси, тазамес, такси нечі, э, запах бэр, неприятный запах торвар. что такси не да лицензируют я чеки ректоратов. Анн техническое состояние сангараж керекторатов. Увагн да,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 Технический состав, на embora... в основном, лицензирует эти четыре реки. не садились на горизонтал. Они не садились на горизонтал. Они не садились на горизонтал. Они не садились на горизонтал. Они не садились если учезарзан, я не знаю, в день, чтобы сделать это. А если учезан, то есть учезан, то есть 3000 метр скважина, прабору, дедеп, мина, в 8 метра скважина на Германия тепло, тепловой насос тормина Уйлер на Тапулю уйти. Без 9 метров дня. Без 9 метров дня. Без 9 метров У Без 9 метров ими а на А на русском, да? Все, это же на русском. Уважаемые э, журналисты, э, уважаемые журналисты, я пользуюсь случаем. Э, Наших девушек, женщин хочу поздравить с наступающим праздником 8 марта, пожелать крепкого здоровья, успеха в труде и совместной работы. Я уже почти год, чуть больше года работаю в качестве мэра города Бишкек. Это было доверие нашего президента. Я старался оправдать доверие. Конечно, мы с вами вместе работаем, когда при строительстве школы тоже. Вы очень мне помогли, где какие-то недоработки есть, где-то хорошие моменты есть. Вы все время показываете нам. Где-то какие-то недостатки есть, какие-то есть положительные моменты. Вам большое спасибо. Мерия города Бишкек готова работать с вами в дальнейшем. Мерия города Бишкек все это открытая, прозрачная. Нам с вами вместе жить в городе Бишкек. В городе Бишкек очень много проблем, достаточно проблем. Ну, я в прошлом году говорил, я не волшебник. Эти проблемы надо решать по частям. Если нам не решать эти проблемы, вместо нас кто-нибудь другие не будет решать. Поэтому с вами вместе этой проблемы мы должны решить. Я в своем выступлении сегодня пресс-конференции специально 24 февраля год было, Я хотел с вами встретиться, рассказать о наших работах в течение года, какие работы мы смогли решить, проблемы решить. Какие вопросы мы не смогли или планируем в этом году решить. Но в связи с тем, что самые главные два проекта, крупные проекты, это проект по мусору было, мусороперерабатывающий завод. Сегодня мы были председателя кабинета Министерства Аккулбеку Вчера мы встречались с чешской компанией. У нас две компании были. Американские компания. мы в течение Года мы с ними прорабатывали, какой все-таки нам нужен мусороперерабатывающий завод или мусоросжигающий завод. Мы остановились на этой чешской компании, потому что она более реальная, потому что у них большой опыт работы по строительству мусороперерабатывающего завода. Компания называется «Регрин». Сейчас мы были, только я вышел оттуда, в Акубексенбюч, были делегации. В принципе, мы определились. Стоимость этого завода 45 миллионов долларов. 20%, они буквально в ближайшее время недели даже... Сейчас мы разрабатываем дорожные карты, кто за что будет отвечать, когда начало, когда конец, когда завод закончится, кто за это будет отвечать. Сейчас мы, сегодня-завтра мы подпишем дорожную карту, и нашим горожанам, нашим населению об этом мы... Будем информировать, об этом я сегодня вам говорю. Через восстановление наше население будет знать об этом. Ну, завод. сметной стоимость этого завода 45 миллионов долларов. Сейчас 20% инвестиционной компании, чешской компании внесет на расчетный счет, откроет расчетный счет э, и начнут работу. За нас нормативная правовая э, э, база, это принятие закона о мусоре, потому что такого закона не существует. Теперь мусор будет как, э, как сырье, как собственность. Поэтому такие законы нам надо принимать. Они пред ТО сделали, анализ, э, морфологию мусора изучили. Теперь они будут окончательные техно-экономические расчеты сделать и начнут работать. Они не дожидаясь этого, что техно-экономическое обоснование тоже чтобы займет 2-3 месяца, они решили начать со строительного мусора. В ближайшее время они привозят оборудование. Мы подписываем сегодня-завтра дорожную карту, соглашение подписываем. Они начнут э, переработку строительного мусора, потому что там бытовой мусор немножко сложновато. Будет единый один оператор. По, по Что связано с мусором, это наш спецавтобаза Тазалы это свалочный полигон, это вывоз. Один оператор будет со всем процессом управлять, что связано с мусором. Они хотят современные контейнеры установить, установить, хотят устанавливать датчики в этих контейнерах, если заполняется мусором этот контейнер. Им дает, передается сигнал, они приезжают, забирают, выводят на переработке такой. Ну, современная технология. Ну, европейские технологии, но ну, я думаю, это хорошая технология. Для нас 45 миллионов тоже большие деньги. Но самое главное, они посчитали, окупаемость этого завода, завода 45 миллионов за 15 лет. Ну, конечно, мы понимаем, лет... 10, наверное, завод окупается, 5 лет они на этом, видимо, заработают, мы это, это понимаем. Любая инвестиция должна быть окупаемой, тоже понимаем. Но нас это устраивает. Мы подписываем, от государства мы ничего абсолютно мы не теряем. Ихние деньги, они инвестируют 45 миллионов долларов, наводят порядок, мусор, переработка, утилизация. Это для нас очень выгодный вариант, поэтому на этом мы остановились. Они даже хотели сегодня если у вас время будет в конце моей пресс-конференции, они готовы сюда прийти, чехи. Вы можете им даже вопросы задать. Такая информация, когда мы встречались у премьер-министра, они тоже говорили, что да, можем население. Я просил, можно сказать, что наши горожане об этом знали, да, мы Открыто будем. Дорожные карты будем тоже вас информировать. Когда начало, когда конец, сколько медной стоимости. Полную информацию дадим, потому что горожане этого ждут. Это самый большой проект был было по мусору. Прекрасно мы с вами знаем, осенью была у нас большая проблема с вывозом мусоров. Да, действительно проблема такая была. Почему такая мусор нас, проблема с мусором? Потому что с 2015 -го года у нас ни одна новая техника не была обеспечена нашим э, автовазом «Тазолом». С 15 -го года, 7-8 лет. Э, в этом году с бюджета 320 миллионов мы выделили на специ... спецтехнику. 3... Сегодня мы покупаем, почти половину мы уже получили, 74 специальные техники для вывоза мусора. Это зеленое хозяйство, это вывоз мусора, это... Э, Пробуривать надо скважины на полив, в общем, 74. Это большая поддержка для наших организаций, для Тазалы или Зеленстроя, вот такая была. Ну, второй, второй большой проект, что наши горожане ждут, это обеспечение проблемы с пробкой в городе Бишкек. Ну, последние 10 дней, последние 10 дней у нас большая пробка образовалась, я вижу, вы тоже, наверное, чувствуете такая пробка 10 дней, с чем это связано? Мы улицы улице Некрасова перекрыли, там мы делаем, меняем канализационный коллектор, тянем с очистного сооружения до Ахумбая. У нас проект большой на 12 миллионов долларов. Сейчас мы метровый коллектор. Мы проложим по улице Некрасова, поэтому там сейчас образовался весь поток транспортных средств по МОНАССу, по другим улицам, конечно, не успевает. Но я с ним встречался, дал поручение, что они работали не одну смену, организовали трехсменную работу. Они и ночью работали. Если они э, по э, графику должны были закончить эту работу за три месяца, я просил за месяц сделать. Потому что наши... Дороги, проблемы, и так транспортом пробка, проблемы есть, еще они создали такую нездоровую обстановку с пробкой. И в прошлом году я вам говорил, общественным транспортом мы должны обеспечивать город, решить вопрос с МОГом, вопрос с пробкой. Да, мы сегодня хочу сказать, что мы... Решаем в этом году с поддержкой, с помощью нашего уважаемого президента Садру Нурваджойча. Вчера мы встречались с представителями поставщиками этих заводов. В принципе, предварительные договоры у нас есть. До конца года город Бишкек получит полтора тысячи автобусов. Проблема с общественным транспортом полностью решится. Поэтому... Не 24-го, с вами я встречаюсь. Встречаюсь сегодня, 1 марта. Мне надо два вопроса надо было уточнить, э, потому что вы журналисты, если я назову какие-то сроки, а через три месяца или через некоторое время вы, вы, вы мне будете спрашивать, вы обещали 120 автобусов такому числу, почему уже 10 дней прошло, почему это автобуса мы не видим. Я уже э, тоже стал ученым, поэтому э, все-таки решил отложить на неделю. И сегодня могу твердой уверенность сказать, в 2023 году, в этом году, общественным транспортом в городе Решкек вопрос полностью будет снега. Это связано с решением проблем с пробкой, это связано с экологией. Много факторов, конечно, есть, но одним из факторов тоже, по смогу, тоже это главный вопрос был. Теперь, продолжая свою мысль, я хотел бы сказать, в общем, во всех министерствах, ведомствах, регионах прошли итоговые коллеги 20, по итогам 2022 -го года. На, на нашей коллегии участвовал председатель кабинета министра Акуллик Сембекович. Он дал нам хорошую оценку. Да, город Бишкек по программе социально экономического развития города Бишкек. По всем пунктам мы все показатели перевыполнили. По сбору налогов 145%, по другим неналоговым платежам больше 120%. По всем показателям. И хотел, хочу подчеркнуть, что ВВП нашей республики составляет 936 миллиардов сомов. Город Бишкек дает 40% долю ВВП Кыргызстана. Это 367 миллиардов сомов. Это доля, наши показатели. Если 154 миллиарда сомов собирает налога по республике, 112 миллиардов собирает город Бишкек. 47% составляет. Это о чем-то говорит. А от этих собранных 112 миллиардов сомов в городе Бишкек остается всего лишь 10%. Это, конечно, недостаточно. Из 10% наш бюджет города составляет 15 миллиардов, почти 7 миллиардов мы отдаем на содержание наших учителей. Единственный город, который содержит учителей, местный бюджет, это мы. Конечно, для развития города мало денег остается. У нас хорошие планы, очень большие планы. Город должен быть зеленый, красивый, экологически чистый, благоустроенный. Конечно, для этого нам не хватает финансов. Но в этом году, учитывая наши показатели, председатель кабинета министра Аклуба дает добро. На этот год увеличить финансирование города Бишке. Как флагман экономики, это наша столица. Раз мы 40% доли выпадает город Бишкек, остальные 7 областей и больше 20 городов дают 60%. Поэтому город Бишкек в дальнейшем учитывает показатели. Мы должны делать все, что мы можем. Улучшить город, приобрести технику, обеспечить автобусом, строительство завода. На этот год планируется реконструкция ботанического сада, речка Аламидин, Аларча вдоль этой канала мы должны ремонтировать, сделать там зону отдыха. У нас есть все проекты, перевести все 22 котельные, которые работают на угле, на газ. Такие очень большие планы. В этом году у нас планируется 4 транспортные развязки, это китайский град. 34 миллионов долларов, это украсит наш город, это решит проблему с пробкой. Кроме этих шести, четырех транспортных развязок, мы тоже хотим своими силами не только смотреть на кредитительные инвестиции. У нас еще есть перекрестки, которые мы своими силами должны сделать в этом году. Шесть переклесток, которые должны мы развязки немножко разгрузить, решить вопросы с пробкой. Очень большие у нас планы. Я думаю, мы начали решать основные э, два крупных проекта. Это решение общественным транспортом, автобусом, как я выше говорил, э, и э, строительство мусороперативного завода. Ну, Это два крупные проекта, которые наши горожане, э, наши люди ждут этого давно. 30-30 ждут, когда будет все-таки мусоропередователь завод. Да. Каждый житель, горожанин, когда мы встречаемся, все спрашивают, когда будет мусоропироваться завод. Наконец-то этот вопрос, мы точки сегодня ставили, будет мусоропередователь завод, будем работать инвесторам в Чехии. Тогда мы перейдем, наверное, да, на вопрос ответа. Вопросы, на пресс на канале был Джима Бекова, сама цитирует. Сейсмологи оттуда спончают, что они не От 140 дней во а за почему же сотки насколько до сцены садок вода почему-то не и не морати будут что вода надо. Сейсмологи оттуда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 вот к тому материал бар содто жадат. Ну, кеп содко бир поеб, ананги Кеп архитектура, экспертиза, надзор, приемка в эксплуатацию, шонбартенг, гостроидная структура, экспертиза, надзор структура, шонбартенг, гостроидная структура, шонбартенг, шонбартенг, гостроидная структура, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, шонбартенг, в Бишкекшар, вы Бар, себе бизнескомпаниял максимально прибыль тау, что чё нормально. где площадка, где паркинг, нормаларды на подстройке те. Уж не связанный, болсо, легализация джоулунгарайев. Все, что вы видите, это Адам ал татт Адам Даржашава-Татт, Адам Даржашава-Татт. Адам даржашава Игер, у нас в Турции Ахвал Даржашава-Тат, у нас есть Биржу Селиугиши, Полушт сапаты. Я мне, башка, молеке, тартармас не, жаксе, это жаксе. Сиздер, э, бюро кошону, ичнде, а нам каждый много майдачей да кампаниялар мен иншана да текшеру жүргүзөйс. Себеби бизде информация вар, көрүпки курлушту эмнекени билбегендер ахчаса вар адамдарга курлушу алган. Кайсы кызматты Алар Камса на уж камса на уж кирек, уж он варте не раз чё джазал, канд экспертиза нет коль. Биздин эзго чё логи сэм диде, биздун хорлустан емичу адамдар говори блюваетат, говори блюваете Многие без арматуры, дайр дайвс, але экспертиза нет коль. Ушел арматура, вартият кенде ван сваркада пкот, ужол чё дид свартият кенде Ананги иногда полгода персональный персональные джоберемд авторский нажор техназар голодой гондомки на бетон грузят перебитонду ушел бетону маркастну ушел лабораторией был кое откогда арбузой гон бетону маркастну напротив это переб творческие бетон качественый полгода алдак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 Анагинджа сапат нормально взооп, бетонную марка а на диаметр на зайт, полгандарда, мүмкүн. Биро сожан бармистек не А развязкалар развязка была сумма вот миллион доллар, был китайский гран, был жанага молодая гвардия Лава Толстова, Чапаева Лава Толстова, да, с меня Горкименен, я Анкара, а ну геймбого ченгзайтматова карпинга мою турчирде развеска проекты биту ушурдирде, а потом пробка жаратвакан ушо Темирджоев найнан пробка жаратвакан ушо перекускалар, навушулдирде башталат, экспертергел Айден башен доля яна Гельген, гелген. Катайны эксперттеры геллип, проекттер мене таныш петти. Буквально, в этот кончумада, мен да жаз гелпал демуш, башталау башта, башта, деп, пасол, Катайны посол мене Экі компания, азы башал, кураторан тендер в этот кончумадат, ну, мартайында, бұрысы гелпалатат тұравасы. Емі төрт тарасвязка бүргінде бүтпөйт, бұл сооружение для на мы споили полган заправка ларь ну но туртёй Таштанда начал паель защите человека. Потому что он дал Азар, вышли там 20 черных гордо, потому что там там А на Дьякин там в Харджилос, хорошо. Азар, что жили, чем дебиржарминг то с кабели, как они бы чили варбой. Хорошо. завод поенча. Анан джагашкандера, ужас савалач не да без дерев масселес не че чпирдик, изыскания, келет анализ не дезада, без двося деревисты. а Биздянага, мин, в это берген, американская технология бар, технология варо. 100 процент переработка технология бар. Ал, технология, э, американская технология, она менянда бис, э, меморандум волои ба, 100 процент переработка лар. Ну конечно, был 45 миллион долларов лотар, без ге глаето лотар. Байка первый чи ден Джонекой, екинчи ден Риальни, биздин 65-70 процент переработка улут, то переработка халган как строительный мусор бол, рекультивациягететте, почти сахарненинге, Почти минимум а Автоуздар, безден сюльошудар воинчабис 80 процентн назад төле беревис афчезан би согласен а калкань 70 процент лизинг келет бул автоздар на нам бул завод менен биз кечоюнучулуштук бул заводту мүмкүнчүлүгү бирчилде бирчар минбиз у 30 миллион автозчагратуунг завод дүйнөчүсүнün 60-дан ашкак бул завод Була россия да га, казахстан, азербайджан, автозавод чекараткан, озбекстан да ушел була сапаты евростандарт, ушони чунь, европа молекеттери, лондонда да уда двухэтажный автозаводушлар корпорация, муну мощность, производительностьу 80 000 мы на бизнес айтык алары менен сүйлешуатканда бир жермингою бир жолда чарп вошо заводтин директор мен жолканды сүйлештим. Биз анда екелайдача саяйседи База лизинг. Лизинг, у процент на низкий, условия. Уж я вам расскажу, что есть 8 культур, 1 культур, 10 журналов, 10 журналов, 10 Азар Хочурда, 90 самводяхан есть Сабханкирская волза, вот она, где-то Алтуш Партия, чуть-чуть, сюда, не было, пойд ⁇ т, Шарн Чек, если хочешь, глядай, Трухто Ахурманда, дети Муштаны открыли, Алту на пенсии не не так, правда? Вот она, где-то Масынесыны мандай береги Узмыстын битцемберлер вот ка тура тапшыгана береги Алар болса сиздерден белген указан янафта горынча архитектуран и без ойнче дизайндар горынча киос-клабын бар декой 200-100-100-мин ақчат түлеп кирлит алып, насия алысық, қарыс-калысып Ушаларым жазап ка цонгейдеме, гөчүр біле деп сындай не деген немолады кумын Мен күлтестер білескер шыны, я мне э, бишь как шарды, бишь ума шутуз грядет. Благодарю, журналисты, бишь шарды тургундары. Бир дағы ворвор э, шарларда, мана жануристага алмата налаула, Ташкент талаула. Биздикинде жанандай тағлап турган рекламни шиттер, ал жанандай камоктор жоқ. Ями булашыгур я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. мен не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, жашыл делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, если шарды, наоборот, знаете, что это деген біз ой ата, дизайн, то есть если вы не знаете, что это за дизайн, то есть если вы не знаете, что это за дизайн, то есть если вы не знаете, то есть если вы не знаете, то есть если вы не знаете, то есть если вы не знаете, то есть если был, что на системе Биз пайда тапаешь, бюджет Адам байп та где пей. Биз вошел, что ж, сажер Туалет, что, чуптурса. Что, тегерик читнишь, что, пайда тавал, Современные нерселеры, где, газета Сатхаран, увидят, что уж он да и нерселеры без ходышу сгрызут. Шарды, а свежие не сболтсо, жаркраб, народ куркуначкан нерселеры гидри сгрызут. А нам без, я напишу, Астановка, пилот мы нас есть нерсия волсода джахша, есть кофе, есть зима и лето, есть султан, есть кондиционер, есть инвестор на гельота. Если джанг, если хойгон, если джанг, если джанг, если джанг, если джанг, если джанг, если джанг, если джанг, если джанг, если если они рекламные защиты, рекламные защиты, которые они теме они рекламные защиты, которые они делают, они рекламные защиты, которые они делают. Они рекламные защиты, которые они делают. Они рекламные защиты, которые они, как э, и джирма, тоже клепчаоны, лете крена, гойот. Был инцидент, джарк, порет, асфишиати. Был инцидент, информация, социальные вопросы, тогда, без что это стандарт, когда ничердие, ну, я не знаю, что это, со временем, брест, мы мы мы не мы Бизань, например, поедета, бюджет тошалор несет, деньги трипсала, вот такие, таб так ройжок. Биз, бюджет дизайн Мира У меня вопрос по поводу школ вот недавно президент объявил, что с следующего года в городе уже не будут строить школы, так же да через три года. Но при этом школы все еще полными. Как Мария планирует решать, реализовывать эту инициативу президента? Это будет прям как ГЧП или как? Можете объяснить? Спасибо. Школы нам нужны, конечно. В прошлом году, как вы знаете, мы построили 15 школ, один детский садик. Детский садик. До конца года мы еще с городского бюджета успели еще два садика построить. Там почти три садика, 15 школ. Ну, тут, конечно, часть проблемы мы решили по школам. Проблемы, конечно, остаются. Есть. Но в этом году, где мы школу строили, там наши горожане просили, там же э, э, была их просьба, пожелание, мы обратили внимание на детские сад, сады, на дошкольные учреждения. Да. В этом году мы хотели назвать, годом, в прошлом году школу мы построили, в этом году с детсадами тоже такие проблемы есть, поэтому мы планируем э, минимум это 12 детских садов, и строительство э, экологической на чистое топливо и бани хотим строить. Еще с прошлого года у нас остались 23 незавершенные объекты. Это медицинские учреждения, это скорая помощь здания. Вот такие учреждения. Полностью 23 незавершенные объекта мы должны достраивать в этом году. Потому что недостроенные строительство не должно быть в Бишкеке вообще. Это пусть жилье будет, это будет общественное здание, это и школы, садики. Мы раз начали, это мы туда вложили деньги. Это, она должна работать. Поэтому в этом году мы хотим закончить незавершенным строительством и больше внимания уделить на детские сады. Школа будет, допустим, жил массив, прекрасная большая школа будем строить. Там будем строить и детский сад и там будем строить и э, бани. Э, особенно в жилых массивах мы в этом году будем. Э, Э, спонсорции помощи или за счет бюджета будем бани строить и детские сады, но больше внимания будем уделять на детские сады. Но с следующего года больше строительства новых школ не будет. Не да, будет. Нет, в этом году тоже три школы у нас предусмотрены. Школы это тоже будет строить. А вот говорит, что государственных школ в городе не будет. Нет, нет, он, по-моему, насколько знаю об этом просто в этом году. Мы дальше должны продолжать это строить школ. Мы хотели бы, если кто хочет заниматься частной школой, мы сейчас будем обеспечивать выделением земельных участков. Если частный инвестор будет внутренний или внешний инвестор, иностранный инвестор, мы готовы выделить земельные участки, пускай строит там школы. Сейчас тоже частные школы, тоже хорошие хороший бизнес, они хорошо заработают, хорошо, хорошие учителя там есть. Почему им мешать? Пожалуйста, нам надо решать проблемы со школами. Все равно проблемы с школами остаются у нас очень острый. Анастасия К информационное агентство «Бишкеп-24». У меня такой вопрос, с ноября месяца по январь мы выпускали три расследования о коррупции в Бару. В ноябре месяце вице Нурдан Улан-Тай разобраться с этим вопросом в течение месяца. Это при том, что на директора Барута Тараханы ей есть жалобы в прокуратуру. Как вообще вы планируете решать этот вопрос и стоит ли он у нас на повестке? Первый вопрос. И второй вопрос по школам. А, недавно на днях был указ о том, что теперь а, сборы, любые сборы в школах запрещены, в том числе и, я так поняла, родительские фонды. Как это будет контролироваться? В общем, по сборам денег я со второго начну вопроса. Конечно, это, э, этим вопросом занимается министерство образования. Но, тем не менее, мы тоже свои предложения дали. Сейчас вопрос будет, наверное, новый министр образования. Видимо, он примет окончательное решение, потому что вы сами видите, это вопрос относится к министерству образования. Мы со своей стороны, мэрия Городовщик, как местные орган власти, мы стали свои предложения. Какое решение примет это за ними? Теперь насчет БАРО. Да, не только БАРО. Коррупционные схемы. У нас многие, многие службы, конечно, мы, как видели, иногда мне критиковали. Вот мир пришел, часто меняются кадры. Если человек замешан в чем-то коррупционных схем, почему я должен держать? Поэтому бывали случаи, вы сами знаете, э, э, наш Бишкек э, Свет, я троих снимаю в один день начальника, заместителя главного инженера. Если они связаны с коррупционной схемой, как я могу держать что ли? И многие я не хочу просто перечислять, очень многих я менял, но если да, это такое информация у меня есть. Сейчас этим занимается правоохранительные органы. Если какие решения примет, я ни одного человека не держу. Нам надо избавляться от коррупции. Ну, мне кажется, мы все-таки в этом направлении очень много работы провели, я думаю. У меня, они знают, на каждом планерном совещании, я всех их предупреждаю, по моим информациям, ну, ближайшие вот это, за год мы большую работу провели по борьбе с коррупцией. Потому что у нас есть специалисты, которые занимаются, допустим, э, спецавтоваза, «Тазалык». Там тоже я кого только там не ставил, сколько их менял руководителей. Это было представители э, силовых структур было. Но сейчас мы нашли такого человека, я могу похвалить его, э, специалист хороший. Он все открыто, прозрачно показал. Как у нас территория убирается, как у нас подставленные лица, как приписка делается, все открыто, прозрачно. Поэтому мы новый тариф приняли, тариф приняли, сейчас мы там порядок наведем. Все будет открыто, прозрачно. Поэтому по БАРу тоже мы сейчас, я, у меня есть информация, силовая инструкция этим занимается. Если подтвердиться, мы обязательно премиумерим. Спасибо. Ньютова телеканал. Маратова. Погодье ветер, шары, которые пели, и они дергали на горалок, пели они гой гой баркет, ну, упучена. А нам, альда да, в плане с та, кайсул, как та, нам, шарда, тур район барда, кадр упученка, кайсул район да, кайсул гой гой, манюкель, блинги, социалов, топологицына, секундру, синлофчанали, район да, кухфельдин, гой 2.42, промышленная культура, макуламистики, дженера, седмена, 200 г. вонча, ваннда, дро, айрам, кафеле, макуламистики, мы президент нукал чекан иллерды болоткан гоиголерменен таншу иллердин имне гоиго, что таки биздин шарларда эзгачомна цанголуштар денде масливорекенин мен бульдогадар Ошол боинча план мерибайте түндүк. Аары бир адканд сөзгө биз жоопайтар болот или болбойт или Биз максималья чеккен гарекет килдик. Ошол боинча бир табишчелары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 Нигзинен, пошел, ходил там маслер, 70 между процентами им не маслер. Нигзин из Гишарда, Волотка, Маслер, Барда, Райан, Двокшаш, Маслер. Она жила в Массек-Терде, жана Денга, казалгитеп Закон о амнистии легализации чехты, без адреса турт группа түстік. Мы выезжают, чтобы на токоль доехать, чтобы с генпланга байлануть. Арганда я северный, меня мы на Чечевей гелишкен. Мы работали чирталканда, кропушкин. Госсрегистр архитектура, архитектура, госсрегистр чирталпа, чтобы на Чечелбега мастера того пополчу. на архитектура, Бирминг, Джакан дойти. из документов архитектура, град за ключей бой, Албай Училлер бар. Мы наушу он барым тенгазы, без архитектор от кольной, без тапширма бердик. Закон э, баруси чумбердей, закон гаул алгандан гейм, указ президент Болгон, кул маселени б сактегизируйте. Бу масел, ушул чонг маселекен. Екенчим маселе, бізде, джанагы, водопровод канализация маселеси, баяк ашарным методам куру алган, канализация нюргіс кольн. Коп булу, отов бур, 30% примерно удельный веси, процент. Уж он узаконтиет вода канал год кось, отказал бы вода канал без алды бывает, баланс халды алды се, алшта кийн. Севе, э, ертен касчук. Сет кайердени тёт, канализация хандайгуролду, проекте жок. Буну ертен вода канал алал байт, алс ертен ан абсурд течкелб, шунда маселер, вошон чун биц буға түб Ельдет, ну, масса лесен, тип там, ну, богом, шарстан, пьеса, мунук и чече, бертен, мунук и чече, урбе, тип там, ну, все, шарда уж на масса лече, карчете желма, бар уж на лоте, ушел в дирекцию Туздук, был уложен в проект Ернеузюз, Джазатаус, бюджетный северный нафт, дирекция Туздук, специализированная бригада Иште, бар умбирсидан Хараб, а на ген Чече-Периос, моего ума. У этого чон маслярен били. А нан Мы зам с берген. Многучер жил масиф нарасангздар. Жил масиф нарасна бир высотное здание бар мен ал Будут кампании на гуноси, беремся, беремся нарушение, незаконные органы берут нарушение. и киньчи, бит поитр, эксплуатация, галвайт, и 10 гигаспомоб, были киньчи нарушения. Будут армии, буллар, гачара, буллар, гачара, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, буллар, мен буллар, буллар, буллар, буллар, мен а израиль корчил, чинали ушел масле, а когда президент уезда Хайр, Хайрла, видим, чон-же Пример волшебник. Мне мне меркать тары, меркать тары. Бирин блин чаткать сым бис. Бис так, в Азер закон, як мы то, закон меня не закон другой той раз, благодаря хатечаре говоришь уезжает. Госраб короче болбось кричил он да. Я мне муда еда. Бирчина оник, тои бирсе 130 кинчикарвало, панан ген, кизматчилар гелете. Бул бартек. Бит Кыргызстандан бит Детекциям барчикиров, той верген ток-ток чекается. Бизнесов же возьмешь, пример, вольшус греется. На ограничение, ограничение я люблю алтамышка, что ни джакан тугандарунда открыл и шеранг доказывал, а нечким ты сазар закон дугут о закон чикандаи реализация арбер кафе ресторандерма като иштевис, ескетю закон баруш чем бредей, баруса тваршус ну, учитывая, Баев, репортер Кейджи. Шада, сатуар можно уже встретить? сам в вопрос. Был ли она менен Был Помогатели план решение, если надо止ить в Klaratan baguji, что-то гишкаш Сегодня был и финансовый внимание. Повторяется того, что мы наpart fixarbeit работаем. asked Moscow поçoел, мы в проромину на�빛 и мех Wert жила агент 15 километр деген шар, 3-н ал, көптілі, тротуар жазап жерген жерез чок, ахунбайван жасады, мына советский Баштал, проектер висе, аяғына чыкпай қалды. мына биылазыр күн жилырым, мына советский көчөсіндегі тротуар, тротуар, тротуарлар жазаевыз. Мен өткендет айттам, бұршаткадан кеті, 102under после «Фу́чь» кучос pair в соццсетновании « bother». что меня электро틱 пов Carnival из тротуарской, где ирлюгация – molto. Здесь у информация мене мен мы новые производства, izza на такой зиму예, не соответственно. Сегодня у вас естьodar win Nam Carrera, а тотчас, во всем это не системент-то осложка о был-был-то 20-30 лет, 30-40 лет, были в статуарках, Браус, много речка аламидин. Меня сегодня, мне нашел, мослене, Кабинет министерства когда мослен речка аламидин, речка аларча, бычка. Ушел директорин, без вела дорожка, мень бегаю Без мной, без Ушел зону отдыха Речка Аларча, канал Ничиндея, и все это. Это была уникальная возможность. Это был канал, который был ремонтирован. Бир километры без каких-либо шарданий мерятся, я закрылся. Бир километры без шарданий мерятся, я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я закрылся. Я Я Бизнес для инвесторов говорилось. во ушел 3 э, речка, вела дорожка, а дорожка, ладно, бизнеса шлось, зона отдала. Бизнесу есть какие-то проекты, которые мы говорим, что я заим декандр инвесторы берет. Ну, та же это какой-нибудь базал Минимум 3-4 15 километров салдак, 15 километров шарнеч. Несколько до 4 Титульный список бюджет минфина чечечкин бис айтавос. Много много а на план без планирования тура мы Геткен, северо квартал, а на квартал был поискан, экинти квартал советский год, что он довел до этого. А в экинти ученичков квартала был бюджет бекилек пола, а срыв пола. Экинти Биздин жетекчилер биския жанг современный асфальт авиационный завод гелетат Азербайджанда. Ушол завод гельгенденгиин ушлумаселеда жак сечилет. Это мощный жанг современный автоматизированный асфальт авиационный завод. Хоя ушарга биил. Себи бииздин заводун мүмкүнчүлүгү жетпеи дегалататта. Ушундай чун бизчелер субподрядчылар организациялар, нани майтетевис алар биргини жазайт, биргини гелет келбейт. Биз Бишкек шары ушундай современный завод табиил. Хоя Азерджоуда глядит, а Джангзат. Вот он-то был в маслеинда в речилишне. Был только и перча зазнала на И перча зазнала, что атаинджир был атаинджир, который был в Билдриге. Крыста, что я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас, меня на баткен воин чувствуется, блинче. Меня катар, меня баткен дикий окая, абданчан окая баштап. Меня алар, меня бирганчай был, асакал, кислер, гелин. Тогда воинда вар, балдар, меня не гелид. Брюемис, мектепор, нашто, брюем, балавак,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 даже в Ашталгана чурка, чурка, панан, утку, куваш, узгрик, мундай. Уж он бери его таус, бери губернатора та каи А нам бирде нее кизиная не мечанагу вилор битуатат. Бьякта жургон бишь кек чарндарларн гопчулгун бис 100-100 ахчасин Азер Берде Андай Массале Турганджеок, Азер Бат Кенниктер Дингопчел, Чайан Бетконьюль, Негочек Киривота, Люстер, не Тунстак Замангельде, Люстер, Чегера Массале, Седара, Таджик Стамена, Чечек но я не знаю, Чечек Лепадо, господин но Таджик Стамена, он Чегера Массале, Чечек Саулаш контактного пол массе года в полигоне, во благороза успокаивалась, во благо Дб depuis 18.07 палата augности 21 лет года в 1985 году на народе appeal. Заг бороться 일� frenetic intended to doubleheadED Без информации. Европейский банк развития реконструкцию антитехнической Себе все вывели, И что без тараптан, для эстонской компании Гривольганда, она, Анча Джилдамбер, где 200 евро, 400 22 миллион евро, 1 кредит, евро, 1 миллион евро, 1 миллион евро, 1 миллион евро, 1 миллион евро, 1 миллион евро, 1 миллион я орган в Караве или в Троябе, но я не знаю, что он принят по семейной базе. Я не знаю, что кампания Стоун, Моно, бизнес-бюджетные кампании, ларвосолотели бизнесы в въезжат. Есть то, не бизнес, больше, как-то тютоваткан ауасым неналар демалган жокта. Менавош ону, бизнес-жактан дағы бизнес бар, алта деле ушол текшер Ошуа, я, не полигон, джоул, джазень, джоул, джоул, джоул, джоул, джоул, джоул, джоул, джоул, джоул, у меня такой вопрос, вот только что обозначили планы на 2023 год, у а, меня такой вопрос, есть ли в этих планах наш канал, пятый канал, вы знаете, да, наш пятый канал уже с января месяца не работает, более 60 сотрудников остались буквально взносно без работы, и мы обращались куда только они обращались, и президенту обращались, и Ататы Кусинбековича, но они... Без ответа. Но говорят, что наш канал переходит на баланс, переходить на баланс медии. Как ли это? Если да, то в каких сроков? Если нет, то. Где-то полгода прошло, было, да, действительно, председатель кабинета министров нам, мне давал поручение, что официально было письмо. Я свой продал, я, мы не отказывались, чтобы. чтобы хорошо, нам тоже такой телеканал нужен. Мы дали э, свои предложение, потому что есть вопросы там, по финансированию, там по долгам там несколько миллионов словом это раз, второй вопрос там с фондом госимущества там, по имущественным вопросам. Если это два вопроса вы министерство финансов или там фонд госимуществ решит, мы написали, в принципе мы не возражаем. Но, к сожалению, уже прошло наверное полгода или даже больше. Этот вопрос там не решается. При мне наложил виза Хубак Сембекович, поручил министру финансов и фонду Госимушту, что решали это вопрос. Но вопрос не от нас зависит, зависит от фонда Госимушту и Министерства финансов. А мы, в принципе, свою там мы не отказывались. Раз такое поручение есть в кабинете министров, мы должны выполнять и решить этот вопрос. Поэтому, когда приходили с Пятого канала, я показал письмо. Надо сходить. Мы не возражаем, надо сходить в финансов и фонд государства. Елена Цой, агентство Гавард. у меня два вопроса. Первый по поводу казовы выяснилось, что в январе-октябрьский район попробовал за где делаем частная компания. Что насчет остальных троих? Будет ли нецелесообразно мода на район на аутсорсинг, да, он частный. В общем, вот этот вопрос, э, на консорциум отдавать, конечно, хорошо было, частная компания, там, ну, к сожалению, вот это Октябрьском районе, э, они, ком я его приглашал себе, просил, давайте надо все-таки, дай предложение, как все-таки э, улучшить работу в Октябрьском районе по вывозу мусоров? он, к сожалению, он мне не дал. У него просто желания не было работать, потом пришлось с ним расстаться, тем более он так растягивал, что у нас, он завалил мусор в Октябрьском районе. Сейчас мы еле-еле вопрос выровняли, нашли другую компанию, сейчас частная компания там работает, ну неплохо работает, но все равно мы подстраховались, сейчас я выше как говорил, приобрели 17 мусоровозов. Мы сейчас от частной компании, независимые уже. Это раз. Второе, как вы слышите, если мы, как один оператор, отдаем совместно с чехами, будем работать, как государственно частное партнерство, с ним работать, и этим вопросом они будут заниматься, совместно нашим спецавтовазом Тазалет, тогда вообще проблема с мусором полностью решится. Если они установят такие контейнеры с датчиком, и не надо их контролировать даже. Датчик горит, там э, если оператор сидит, дает сигнал, машина выезжает туда, выводит мусор. В общем, мусором мы кардинально решаем вопрос вообще. Мы теперь не за, не, будем независимы, которые имеет на 8-10 э, мусоровозов и нам делает погоду для, для города Бишкек. Теперь мы ни от кого не зависим. Мы самостоятельно можем все вопросы решить. Мы сами купили уже спецтехнику. Кроме того, мы сейчас, сегодня-завтра подпишем строительство мусор уже завода как един оператор. Наши люди с этим инвестором вместе будут работать. Наши люди без работы не, станут, не останутся. Допустим, Чехи-то не придут там с мусором заниматься, и работать, работать на Тазалыха или там с Валчным полигон. полигоном. Работать будут все наши люди, наши граждане. Сто Если правила будут нарушаться, и что делать с заведением, они на этом зарабатывают? Ну и сейчас только я на Кыргызском отвечал на этот вопрос. Да, наши люди пока этот закон э э, рассматривается в Джовурку Как закон примется, мы должны закон выполнять, Все нас всех закон один. После принятия этого закона мы соответствуем э, соответствии с этим законом соответственно, выйдет положение и выйдет постановление правительства и будем исполнять и решать будем. Да, действительно, я сам был против, что такие 304 человек собирать, проводить то, разные мероприятия. Ну, надо наши чиновники должны показать пример, не 400 человек же приглашать, ну, узкий круг, там, 50, 60, 100 человек максимум, надо провести такие мероприятия скромно. Uh, коллеги, еще два uh, смы и мы завершаем пресс-конференцию. Так, говорит ТВ Гульнас Меденова. Добрый, готовится Мария Орлова, после которой мы завершаем пресс-конференцию. Троп пиздея, что ещ ⁇ день <dal Congratulations> <Dul Además> ДЖПА, автозар, ДЖПА открыли таблицу тендера, маршрут был в Пиршке. Меня заняли с этим. Меня заняли с этим. Меня заняли с этим. Меня заняли Меня он же армейтрлик автобусдар, везде газ газменен тем более алдыгенд биз бензинменен дурган, же дистоплиоман дурган автобусдардан биздин шарда дурбейт, ека буспаган таза автобусдар менед. Чинде ла Ошол Узбекстаннан чыккан автобусдармана биз кече шо захватинче текчелер менен сүрүшкөндө, алган таза она без кеда, с учетом того, что у нас есть автомобиль, который не может двигатель то есть он может быть без информации. Он может быть без без а, Джолгире Войнча, уж тариф а но не сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, да сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, сырный, Безошел, миссальчина зер, авто уздор да, 1500 да, для бабы мене электронное да билетирование глуп. А трой негер джоб, надичка мене троитро что уздор да, все без без да, был шунда механизм бар, тариф мазелезим без азранчая отзывайте. эти Ток-то-ток, Шарда Кенгеш, депутат Армении, Филиштук, Севел Вильдер, Брютоп, Нараш, Тарнайт, Абсоцит, Терджезаваш, Тарифт, Тармар,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 Сайт торгачара, осмондар, лотауз. Азран, чатариф мазелес, низкой торгонь, дьякус. Ахмат, А, грант, пландарда, без доходного объекта РД ушел на базар, ушел на торговую точку Ларнбарда, так меньше с базар, ушел на точку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 Мнозыр даже вон таи ортосый да там вар ортосый базары надо до болган, а нан барли ақчан бар тинг ортамчыларн голнағет болган. Ошону шарға ғайр бюджет көчүрелди отас. Ошончун дяна даходныча эз биыл биз бюджеттин пландалган планга ғараганда 3 миллиард 700 миллионго биз болтрғойып түк. 3 миллиард 700 миллион биз қай кадим шадык.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 мы должны быть сходить на деньги, чтобы мы не могли сходить. Потому да мы не могли сходить. Мария Орлова, джерматург uh -huh. Да, Здравствуйте, uh -huh. Мария Орлова, информакеза 24 Киджи. У меня будет два уточняющих вопроса uh -huh. к ранее вами uh, uh -huh. репликам, которые я задам свои с вашего разрешения. Uh -huh. Первый вопрос. В самом начале вы обмолвились о том, что львиная доля нашего бюджета уходит на выплату зарплату yeah. по-моему по ну, закладывалось 5,5 миллиардов но я могу ошибаться не это прошлый год да, прошлый когда 10,5 миллиардов было у нас э, ну, ну, 21 год это да, было а, то есть даже, а, и несколько лет и ваши предшественники там Азису uh -huh. да, и Бекжану Шариф, понимали вопрос о передаче, потому что Бишкек единственный город, как вы сказали, который оплачивает зарплату учителям, yeah. членям, хотя это функция республиканского бюджета. Yeah, и когда у Кушбакович был вице-мэром, первым вице-мэром, он и мэрия и депутаты БГК пытались все-таки отдать эти функции государству, отдать республике. Yeah. На какой сейчас стадии этот вопрос? Вы опять получите целевой транспорт из американского бюджета на покрытие этих расходов или же все-таки нам удалось, да, ну, вам удалось отдать государству то, за что оно должно платить? Это первый вопрос. Да. И второй вопрос задавала коллега, я не помню с какого СМИ, по поводу... Строительство школы в Бишкеке. Mm -hmm. Это официально было заявление Садыр Нургожевича, что в 23-м году в Бишкеке будет построено 12 детсадов и одна школа. Цитата. «После этого мы не будем строить школы и детсады в Бишкеке. Если будет такая необходимость, то это будут делать частники. Землю предоставим бесплатно, коммуникации протянем, пусть открывает школы, и детсады и работает». Но вы говорите, что нет, мы все равно продолжим. Вот а, в связи с этим вопрос, то есть а делала ли мэрия анализ, сколько школ еще необходимо? Ну понятно, что одна школа в Аквате не спасет ситуацию, она разгрузит ту школу, которая учится в 4 смены в Аквате. Yeah. То есть вот, вот эти два вопроса, которые вытекли, вот, из уточнения тех, которые вы раньше сказали. Да, почти 40% нашего городского бюджета мы э, направляем на содержание наших э, учителей. Это вы правильно сказали, что это только в городе Бичкек, в других э, областях это республиканском бюджете. Этот вопрос э, я тоже ставил, но мы, в принципе, э, убедились, что поэтапная. В этом году поэтапная передача будет республиканский бюджет, переход республиканский, потому что сразу э, республиканский бюджет в этом году сказали не осилить. С этого года они начнут, допустим, процентным отношением, сейчас мы сейчас определяем Министерство финансов, сколько процентов они заберут в республиканский бюджет, со следующего года сколько процентов, поэтапная передача на содержание республиканского бюджета будет. Это, это именно заработная плата? Да, в общем, да, ну, коммунальные услуги это все, да, все равно у нас останется и здравоохранение тоже наше. Теперь по строительству школ. Потребность школ, школ еще мы, да, у нас расчеты есть. Еще неплохо было бы, что полные двухсменные работы перешли наши школы. Еще примерно мы посчитали, 15 школ, если такой рывок, еще один 15 школ построим, в принципе мы по Бишкеку проблему решили бы. Ну, конечно, школу тоже надо строить. Это никто не говорит, что на этом остановимся, нет, мы школу будем строить, вот я говорил, школа Афбата. Сейчас еще посмотрим. Российский, через российский фонд тоже одна школа планируется, еще есть другие фонды там, ну такие школы, ну и если частные инвесторы будут хотят открывать частные школы, тоже земельные участки мы дадим, поможем инженерные коммуникации там обеспечивать инженерным коммуникациям. Такой подход. Просто э, акцентировать будем в этом году, как на, э, детские дошкольные учреждения, об этом речь идет. Э, это, потому что где мы школы строили, действительно не хватает детских садов. Очень много, это просьба наших горожан была. Поэтому мы так ориентируем, в этом году увеличить строительство количество детских садов. А, ну, ну, то есть в и в году тоже будем школу, Конечно. И конечно, школы. конечно, как без этого. Ну, как это без этого? Стороны. Нет, это имелось в виду, в этом году просто больше внимания акцентировать на этот детские сады, потому что это просьба наших горожан было. На любых встречах они просили, что мы обратили внимание на детские сады. Нехватка детских садов а, если мы говорим про детские сады а Казбеку Себекович недавно сказал да, дал 100 дней на то, чтобы освободить все приватизированные детские сады если в мэрии анализы, ну, Калича Муралеева дала 8, год, ну, это органы, mm -hmm. которые занимают детские сады я знаю, что много лет вы mm -hmm. там за а, газ городов, за кирпичный завод, садики и вернули их, за что большое, конечно, спасибо мэрии Сколько объектов у нас заняты именно муниципальными структурами? Это может быть школы, какие-то управления, подразделения. Как, если, да, вывести. Нас, да. И а, можно такой вопрос еще? А, есть ли анализ у мэрии по поводу а, территорий в, в, в объектах образования, которые по каким-то причинам стали частными. Например, 67-я школа, вы знаете, она находится да. в центре Пешкека. И первый этаж этой школы, он находится в частных руках. Да, это единственный случай, который на территории государственной школы передали частникам. Конечно, это было давно, лет наверное, 15-20 назад, я тоже в курсе. Но ни в коем случае мы не будем давать. Наоборот, будем возвращать. Аклубек Сембекович об этом уже говорил, нам дал поручение. Сейчас мы готовим списки, где сидят у нас и государственные структуры, и налоговые, и суды и другие государственные структуры. С ними, конечно, легче, а с теми остальными, которые не по назначению используют это помещение, через суд будем возвращать. Но этот процесс, возможно, не сегодня, завтра решится, но это все равно надо заниматься. Можно теперь свой, свой вопрос дам? Я подготовилась с вами на интервью, приготовила очень много вопросов. К сожалению, я не буду их все задавать. А, а, в прошлом году было несколько, ну, за, за, за год вашего а, руководства города было несколько проблемных тем. Ряд из них озвучили. Это мусор, не буду повторяться, да, там это смол, как обычно. И а, проблема... Гаражных кооперативов. Угу. Подводя итоги на коллегии, вы сказали, что в 23-м году мэрия планирует освободить, по-моему, 50 гектаров, гектаров которые да. заняты в том числе да. гаражами. Но а, что будет на месте этих гаражей? То есть эти земли идут с молотка, как ушла один прокуратура угу. за 6 миллионов, это очень смешные деньги. Для Нет, это такого? только аренда. Потом же прямая что, продажа кажется, будет. Знаете, кодекс, будет Это аукцион был. аукцион. аукцион становится Что будет на этих стоянках-парковках построено? Понял и, вопрос. А, что, когда наведется порядок с этой парковкой в городе? Надо начать наводить порядок с гаражными строительным кооперативами. Часть гаражей, которые имеют договора, мы с ним договор заключили. Некоторые там, около 16 гаражных кооперативов, вообще нет никаких договоров юридических. Там, они, мы их призываем, что они заключили с нами договора. Конечно, это когда-то было, это окраина города было Это лет 20-30 назад они создали гаражные кооперативы. Ну, теперь-то город растет правильно поймите, не только 50 гектаров, 80 с чем-то гектаров заняты гаражным кооперативом. Ну, сейчас век новых технологий. Почему бы в прошлый раз, вы, наверное, КТРК Аллатова-24 показал, Sky Skylift, такая предприимчивая руководитель, говорила, что в Корее... Какая технология есть. Вместо 40 машин, если мы ставим несколько ярусные 200 или 400 машин, в чем здесь плохого? Современный многоярусный паркинг, к этому мы должны стремиться, это раз. А где будем сносить эти гаражи? Эти гаражи? Прежде чем снести, мы население говорим, вот здесь будет сквер, здесь будет футбольное поле, здесь многоярусный паркинг. Только если будет школа или садик, только на социальные нужды. Никто там в этих местах жилье строить не будет. Бизнес делать не будет. Только социальные направления. Поэтому многие, конечно, к этому относятся пониманием. Да, действительно, надо было порядок навести. Вот в седьмом микрорайоне мы сносили гаражи. Там, кто живет рядом, они поддерживали. Да, давно было город порядок наводить. Мы сначала эскизный вариант показали, вот такой будет. Поддерживает, поддерживает, мы и сносим. Дальше так и будем продолжать, но надо все равно узаканивать, надо. Долг бюджету сегодня для да, гаражных кооператив составляет 70 миллионов сомов. Но надо же платить. Надо узаканивать, договора заключать. Закон для, для всех нас один, поэтому исполнять надо закон. Сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, барды, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, сегистовсбалда, специалисты ремес, лицензия за бар, где производственная база, где финанс, где надо зачелар, если нах час ничего твоило, он идет материал да неэкономтиатый, парматура да неэкономтиатый, бетонную марка са неэкономтиатый, норма на бускан виллер, анда дед сегистого сбалга чи анда виллер да бар, аларм бар текшерискере, коорд на гетерискере, анда виллерго эксплуатация анда ты у сальшуюс грец, снастьечуюс а, спасибо большое, Эмиль Берк Уважаемые коллеги, на этом пресс-конференция мэра города Бишпек Эмиль Берка Марзакувича а, завершена.